Видископ. Действительно, сейчас очень многие услышали о еще одной фамилии Усик, только уже не Александр Усик, а Артем Усик. И, в общем-то, интерес к нему неспроста, не потому что действительно парень выступает той же весовой категории. Насколько я знаю, они с Александром даже знакомы, вроде даже спарринговали. Вот. Ну, конечно, таких еще достижений а, особых, как у Александра, нету. у Артема Усика. Он еще на начальном этапе, можно сказать, своей карьеры он был бронзовым призером чемпионата Украины в 2013 году. В этом году он тоже будет выступать на чемпионате Украины. Так что за него держим кулаки и пожелаем э, стать действительно золотым медалистом. Ну и вот особо, особое внимание к нему не, не просто потому, что он однофамилииц Александра Усика, а потому что он еще и боец э, Нацгвардии. Он, э, был в зоне ато и еще я успел отличиться вынес твоих сослуживцев из-под минометного обстрела в общем-то сам чуть не погиб там в общем уже, уже он там повидал так что парень действительно не только воин в ринге но и защищает родину и поэтому к нему особое внимание и держим за него кулаки Витископ спортивное видео